Меня зовут Алексей, я член избирательной комиссии с правом решающего голоса, участка 21-23 Санкт-Петербурга. Я хотел бы рассказать о том, как проходили выборы на нашем участке, а, собственно, их, пожалуй, главная часть — это подсчет голосов. Он начался с сортировки бюллетеней, которая по традиции, как было и на прошлых выборах, пошла с нарушением процедуры. То есть сразу несколько членов комиссии, человек пять или шесть, начали сортировать бюллетени по пачкам, не оглашая того, какие отметки на них поставлены. Я сделал замечание председателю комиссии, но процесс продолжался своим чередом. Затем я объявил члену комиссии о том, что они не знают закона о выборах и работают с нарушениями когда начался уже процесс, собственно, подсчета голосов, я увидел ту же самую картину. Члены комиссии по, своей, по своему обыкновению стали каждый молча считать те пачки, которые лежали перед ними. Я опять несколько раз сначала председателю комиссии, а затем всем остальным членам выразил свое несогласие и заявил, что составлен акт и напишу жалобу на их действия. Ну, в общем, через какое-то время мне удалось все-таки настоять на правильной процедуре, и она фактически началась заново. То есть это было отдано в мои руки, как самому заинтересованному члену комиссии. И я начал подсчет бюллетеней, так как это положено по закону, то есть поднимая каждый из них, перекладывая в другую пачку и называя как бы цифру счета. И после окончания подсчета каждой пачки я вслух громко называл результат по кандидату или по партии, который я затем записывал на отдельный листок, который лежал передо мной. Как только я приступил Буквально начал производить подсчет бюллетеней и голосов, поданных по партийным спискам законодательства собрания Петербурга, как при входе в школьную рекреацию, где наш участок находился, появились двое людей крепкого спортивного телосложения в сопровождении женщины средних лет, которая кивком головы указала на меня, и эти люди приблизились оттеснив меня даже от того места, где я стоял чуть дальше, а стоял я, собственно, у столов, где лежали бюллетени, и один из них, стоя ко мне вплотную, начал задавать э, такие вопросы, как «ты кто такой? Предъяви свои документы, давай выйдем поговорим». И все это повторялось неоднократно и звучало э, крайне угрожающе. Я обратился к сотруднику полиции, который находился здесь рядом в форме ГИБДД с просьбой установить личности этих людей и их право находиться на избирательном участке уже после окончания его работы. Но он фактически сбежал так сказать, с избирательного участка. Тем временем председатель комиссии дала распоряжение о том, что бюллетени которые находятся на столе, и подсчитанные, и не подсчитанные. Члены комиссии должны собрать и положить мешки, Что, собственно, они и делали. Тем временем появился и другой сотрудник полиции в форме капитана, который все-таки приблизился по очередной моей просьбе к вот этим людям, которые стали рядом со мной. И тот достаточно неспешно начал все-таки выяснять их личность. И через какое-то время все-таки они отошли ко входу в рекреацию. Но тем временем уже столы были чистые. Председатель комиссии с бюллетенями уехал, и остальные члены комиссии с решающим голосом тоже покинули помещение. Остались только несколько членов совещательным голосом, которые надеялись, что председатель комиссии им выдаст копию протоколов, чего, конечно же, не, не произошло. Когда я увидел предварительные результаты, опубликованные на сайте избиркома, то увидел, что ни одна цифра, там не соответствует э, реальным, которые были мною посчитаны. Ну, например, так, э, результат э, партии «Яблоко» по э, выборам Государственной Думы был уменьшен вдвое, э, результат партии «Роста» был уменьшен примерно в 3,5 раза, э, кандидат Оксана Дмитриева, которая лидировала на нашем участке, была поставлена на второе место. А на первое был поставлен получивший в реальности второй результат кандидата партии «Единая Россия» Романов. Показательно также, что результат кандидата от партии «Яблоко» был уменьшен, например, в 24 раза, с 48 голосов до двух.